Всем привет, ребят! В этом кратеньком видео хочу вам рассказать, почему я буду работать теперь в трейдинге на данной стадии рынка только от лонга. Буду брать все позиции тол только в лонг и шорты рассматривать абсолютно не буду. Данный ролик, я думаю, он еще актуален. Я его хотел записать... Я его уже 4 дня пытаюсь записать, но у нас проблемы сейчас серьезные со светом. Надеюсь, это все временно. Но как бы там ни было, думаю, видео будет актуальное. Не знаю по каким ценам котировки будет э, момент выхода видео, но я думаю, саму суть вы поймете, и будет оно полезным. Поэтому авансом можете закинуть лайк, поддержку этого видео. Ну и поехали. Смотрите, ребят, кто подписан на телеграм-чат мой, да, вы в курсе, что я сейчас нахожусь в позиции в лонге. У меня средняя позиция 15800 получилась, я ставил ордера по 16, у меня последние 15600 сработал, 15800, средняя позиция 15 15800 и первую часть прибыли, это только касается сейчас трейдинга, я закрыл по 16500. И остальная часть у меня ждет, когда там до 18, если дойдем, не может до 20%. И смотрите, стоп у меня уже принесен без убытки на 15 15800. Если его выбьет, я буду перезаходить позицию заново. От зоны в 16, 15800, 15500 до 15, сетка лимитных ордеров расставлена, я буду постоянно там заходить и пробовать лонг. Почему? Вот если мы возьмем историю вот здесь недавно, хоть убейте, если честно, для меня вот эта вся история, которая у нас длилась, в районе 19 и 18 500, я думаю, это все набор позиций крупным игроком или маркетмейкером к походу дальнейшего движения наверх. И вот этого, что мы поймали, такое резкое обрушение там вниз, черного лебедя, да, как еще говорят. Во-первых, от этого не могли мы застраховаться, скам FTX и продолжающиеся скамы. Аламеда тянет за собой много у кого образовались серьезные задолженности, и там вот Blackfy, да недавно, там биржи очередные, слава богу, там ну, не сильно ликвидная банкротица, но все же неприятный удар по рынку, то мы поймали, конечно же, вот то, что имеем, и сейчас цена в районе... Мне напоминает 15500, 16 может быть тоже вот э, такое распределение, набор позиций крупным капиталом. Это не означает, что биткоин не могут уронить на 14.12, где последнюю часть инвестиционную, кстати, для набора позиций биткоина, как раз я жду зоны 12.14. Если дадут, э, я там биткоин буду как раз пополнять, и это будет уже мой инвестиционный портфель по крипте заполнен на 100%. А там уже, ну, как будет... Но трейдинг я готов ловить от 16, 15, 15, 800 всегда. Даже если мой стоп выбьет. И буду держать в уме вот такие цели. Частями фиксить позиции. И за такое короткое время буду пробовать заработать. Почему я не буду ставать шорт? Да, имеет смысл там от 18, если дойдем, стать шортом. До 20 uh, стать шорт. Я думаю, это отличная позиция. Кто там супер трейдера и понимает, что они делают на рынке. Но для меня, как я не торгую... Внутри дня, чтобы сидеть там часами за графиком Для меня лучше вот такие трейды, как вы видите здесь Я вот здесь тоже неоднократно на биткоине прокатывался 5%, 10% забирать Мне этого хватало раз в недельку, раз в три дня Даже если раз в месяц такое движение поймать Для меня это более чем достаточно, чем сутками там сидеть и смотреть в монитор, что там происходит и почему не в шорт? Потому что если мы начнем там шортить, мы можем там какие-то линии проводить, еще что-то, крупное сопротивление там на уровне 19-20 тысяч будет. Здесь мы будем разворачиваться в шорт. А представьте вот такую ситуацию, вдруг мы сейчас ловим, даже не разворот рынка вверх, а просто даже ловим отскок, я не считаю отскок с 16 на 18, и отскок. Нет, это всего лишь мелочи жизни. Отскок, я считаю, это обратно сходить на 25, а может... Может, даже вот сюда, где очень огромная ликвидность, район 33. Ну и также не можно забывать, что мы даже можем сходить и в район 40 тысяч. И представьте такую ситуацию. Если мы вот это сейчас с этих текущих разворачиваемся, идем, ловим отскок тот, который должен быть. Нормальный отскок, а не просто там дохлой кошки на пару тысяч по биткоину. То если мы начнем вот это все дело начинать шортить, да мы же станем э, по 18 в шорт, нас выбьет, мы поймаем минус. Мы здесь по 20, встанем в шорт, нас э, выбьет опять, потому что рынок может поконсолидироваться и пойти выше. И от каждого сильного уровня мы начнем вставать в шорт. И только там очень опытные трейдеры увидят какой-то разворот, хоть локальный, да, и перевернутся в лон. Но в основном э, люди не смогут перевернуть в шорт, потому что ситуация в мире происходит фуд. Такой сейчас на рынке просто пугает, что все хреново. И это их заставляет прям уже по ценам 16 тысяч, там 17 вставать в шорт. Да, они могут право оказаться и заработать огромное количество денег, если биткоин сходит на 14-12. Но для меня это огромный риск лично это делать. Но если на самом дне, ну как минимум, здесь уже рынок практически капитулировал. Мы вот здесь видим накопление, Опа, капитуляция, ну что еще надо? Ну если еще одну дадут, то это уже, наверное, стопроцентная будет, как раз на 12-14. И таким образом, вот здесь, если мы все это будем шортить, во-первых, для лонгистов это будет топливо для роста, рынок будет легче вести, если постоянно люди будут переодеваться в шорт и верить все еще снижения там ниже 10 тысяч, 5 там уже кто только не говорит. И вот это будет топливо, рост может быть очень резким, прогнозирую, что он может быть по альтам меньше даже, чем на биткоине, потому что по доминации мы тут, ну да, мы тут на дне болтаемся, да, мы можем пробить низ, тогда альты очень хорошо постреляют, но если мы отскочим, представьте, на 46-48, то расти будет только один биткоин, и как раз вот он... Шорты вот эти все посносят. И то есть люди, которые заработали вот здесь, на шортах, да, они же все дело это по дороге и растеряют. Потому что психологически переобуться тяжело. Если рынок дойдет до 33 тысяч, а еще если до 40, вот тогда они уже перевернутся на денег в лонг. И тогда уже есть смысл, конечно, все это дело обвалить назад, там вернуться к 20 тысяч не обязательно к 16. 000. А может даже и, и какое-то еще одно новое дно нарисовать. И такое может быть. Поэтому я в шорт не играю. Я знаю, что я психологически не выдержу вот это все дело, если будет выносить. И если я буду со всеми верить в тот крах крипты и там 10-14 тысяч, я боюсь, что меня как раз вот эти шорт-позиции все деньги заберут. А лонг для меня абсолютно безопасен. Мне понятна прибыль, да, которую я могу поймать там по 10-15%. И мне понятно, где я могу там выставлять стопы. Я могу даже это все дело контролировать вручную, либо не больше 3-5%. Здесь все на графике, в принципе, видно. Даже вот такие мелкие движения, как у меня сейчас получилось, я себе взял, одну треть позиции закрыл, уже немножко в плюсе есть, у меня стоп стоит без убитки. Если вынесет, я возьму биткоин в лонг еще по нижней цене. Понимаете? Поэтому здесь для меня, кажется, рисков меньше, чем, чем сейчас переворачиваться, безбожно шортить, опять повторюсь, если на дне рынка, то при самой его такой жесткой капитуляции. Это не призыв действия, повторять то, что я делаю, там, ланговать или закуплять на всю котлету какие-то криптовалюты. Это что касается именно трейдинга, потому что много спрашивают, что я делаю, как сейчас торгую. Альты, особенно, я сейчас не лезу, потому что да, они могут там быстрее отскочить, дать больше прибыли. Но ну, если касается трейдинга, то как раз вот альты, если они будут падать, то без биткоина я могу сориентироваться, там, э -э без быток закрыться, там, например, потерять несколько процентов, то биток же 3-5 процентов валится, а альты сколько? 15-20. Поэтому я сейчас не рискую в альтах абсолютно. Я их только там набрал, и они у меня лежат просто как инвестиционная часть. Поэтому, ребята, у меня вывод такой. Не знаю, с текущих будет ли действительно хороший отскок. Я не говорю там прям при разворот. Но если он не будет, то как раз вот эти шарты, которые будут открываться, это будет и топливом для роста хорошего, особенно э, по биткоину. Ну и альты тоже, если они включатся и биткоин упадет ниже своей поддержки, по доминации, там, вот, если ляжет ниже 39 и уйдет вниз, то вы же понимаете, что альткоины начнут стрелять ну, сразу там, на 40%, 50%, может 100%, может некоторые 200%. Поэтому вот такие пампы ну, шортить, конечно, дело будет неблагодарное. Но опять же таки это если вы не сидите там сутки там за экраном, если вы конечно там супер трейдер и все это дело там на 15-минутных свечах рассматриваете. 10-20 сделок в день совершаете, если у вас есть на это время силы и энергии, то, конечно, вам виднее. Ну а я именно действую и так от той ситуации, которая сейчас есть, тем более вообще с этим выключением света, мне вообще даже вот эти позиции, которые я сейчас показываю и открываю, мне тяжело их сопровождать, потому что бывает такое, что даже пропадает интернет, и ты реально переживаешь что там с твоей позиции, поэтому стараюсь... Почему я вот на 16500 одну треть закрыл и поставил стоп без убыток? Потому что я переживаю, что вручную я не смогу это сделать, когда, например, пропадет связь. Поэтому работаю как могу сейчас. И, э, в принципе, если видео в этом вы нашли для себя какие-то полезные... Э, Полезной информацию можете с ней поделиться, своим знакомым, друзьям, поставить лайк, писать комментарии. Как вы сейчас действуете на рынке, ожидаете ли вы дальнейшего снижения, или может тоже ждете отскок, уже хороший такой, в районе 25 тысяч, может 30, а может даже и 40. Я не говорю прям сегодня, может это с нового года, в начале 23 года. Все это может быть, ребят, поэтому не забываем также в уме цифры 12-14, там я буду добирать последнюю позицию в свой инвестиционный портфель именно по биткоину и, скорее всего, эфириуму. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, как всегда, профита. Всем пока!